Я со школьных лет э, вела различные мероприятия, их создавала, организовывала. Так... То есть вы хотите связать свою жизнь с мечей? Возможно. Угу. Решительным шагом пройтись по студии, уверенно встать перед камерой и представиться. Здесь главное не растеряться и всего за пару минут суметь продемонстрировать свои способности. Кастинг на Универ ТВ успешно состоялся. И дал возможность раскрыться каждому. Вообще моя мечта стать ведущей новостей. Я всегда это хотела, всегда об этом мечтала. И э, у меня был опыт. Я была в новостной студии в своем городе и даже провела там эту программу. Почему должны быть на тебя? Потому что... А кто, если не я? Журналистика мне очень нравится. Я чувствую, что это мое. Мне всегда хотелось попробовать себя ведущей. То есть, там горюясь, думала о журналистике вообще, о карьере журналистики, но потом меня перебросила на программистскую <свят> такую сторону. У меня есть какая-то предрасположенность внутренняя к этому, и мне кажется, мне получится. Студенты из разных институтов и факультетов Казанского федерального университета, а также из других вузов Казани приняли участие в кастинге. Многие впервые работают на камеру, а у кого-то уже есть опыт. В первую очередь я смотрю, как человек ведет себя перед камерой. То, как человек подает текст, то, как к нему зритель прислушивается, это вот самое главное, я считаю. Но если внешность хорошая, то ну, это огромный плюс. Конечно, я уже отметил для себя несколько кандидатур, которые дальше буду рассматривать в качестве ведущего. И будем работать с ними. Уже совсем скоро вы увидите новые лица на Универ ТВ. Результаты кастинга будут опубликованы в группе ВКонтакте. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз.